Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю долму в виноградных листьях. Самое время, самый сезон, листочки нежные, молоденькие, и я думаю, долма будет очень вкусная. Это очень известное и популярное блюдо, и начну его приготовление с фарша. У меня уже есть заготовленный фарш, это свиноговяжий фарш с салом. И теперь я порежу зелень. И зелень я использую петрушку, укроп, кинза, обязательно базилик и немного листиков мяты. Сейчас я всю зелень оборву от стебельков и мелко-мелко порежу. Благодаря тому, что я положил сюда несколько листиков мяты, абсолютно другой аромат у, травка, у травок. Очень вкусный. Я оставил немножко петрушки и кинзы для соуса к долме. Листики. Сейчас я добавлю несколько зубчиков чеснока. И, как обычно, полное описание рецепта смотрите под видео. Два зубчика чеснока на 1 килограмм фарша, я думаю, будет достаточно. Чесночок. У долмы, как и у множества блюд, есть очень много вариантов, как ее готовить, с какими травками, с какими пряностями и с какими пропорциями. Сейчас я готовлю долму такую, какая мне нравится больше всего. В долму я буду добавлять рис. Рис в долме будет всю влагу, в мяске и в зелени, какая есть, впитывать себя, и долма будет сочная. Но здесь очень важная эта пропорция. На 1 кг риса я беру... Ой, на один килограмм мяса я беру не больше 20% вареного риса. Но я буду добавлять рис сырой, это очень важно. Рис испытывает в себя две части воды. То есть, если мне нужно 200 грамм готового риса на килограмм фарша, мне нужно взять всего 65-70 грамм сухого риса. Рис я уже замочил водичкой. Из пряностей я буду использовать корень куркумы. Он вот такой красивенький желтый я часть корня уже потер на терочке и здесь есть у меня куркума и тертая и сам корешок он даст цвет и аромат черный перчик и красный острый перчик чтобы черный перец в ступке легче размазывался я добавлю в ступку соль соль я беру один процент от веса фарша немного острого красного перчика куркума рис. Многие советуют брать рис именно кругленький, а не продолговатый. Поэтому берите такой, какой вам нравится. Смесь соли и черного перца. Теперь все красиво вымешиваем. Первые далматинцы уже получились. Я думаю, все абсолютно могут различить наружную и внутреннюю сторону листика. Те, кто не может, листик с глянцевой стороной мы кладем на стол. А матовой стороной, шершавой, с такими прожилочками, лицом к себе. Кладу сюда листик и беру совершенно чуть-чуть фаршика, чайную ложечку, не больше. Ну всегда рука хочет положить побольше. Две вот эти половинки заворачиваю, подворачиваю правый краешек, левый краешек и сворачиваю вот в такой блинчик. Получилась вот такая красивая долгушка из виноградного листочка. И кладу ее вот сюда на блюдо. Все получается очень легко, просто. Листики я собирал вчера и они лежали сухими в холодильнике. С ними абсолютно ничего не случилось, но как только я их помыл, они сразу начали изменять цвет и как будто бы немножко э, портится вот листики самые нежные мягенькие, мягенькие если листочек маленький, конечно, фаршика я тоже кладу поменьше вот совсем чуть-чуть так, раз, два три, четыре и закрутил о! Маленькая. Чем меньше, тем вкуснее. Вот так потихонечку, за бутылочкой хорошего вина, я выработаю весь фарш. И посмотрим, что из этого получится. Все, берестулку, подсаживайся головы от зернового самогона самое лучшее и экологическое средство для розжига любого огня как сделать вкусный обалденный самогон из пшеницы из гречки из овса из разных разных зерновых смотрите ссылочка вот здесь сверху сейчас очаг разгорается и скоро будет уже готовиться долма а пока это все происходит я возьму и несколько партий сделаю долму на ниточке, для того, чтобы сразу было порционная долма долма на ниточке Несколько виноградных листиков я кладу на дно казана. И несколько оставлю, чтобы положить сверху на долму. Вот так. Вот такие красивые бусики получились. Когда долма будет вариться, она будет всплывать. Чтобы этого не было, я накрываю ее тарелочкой. Но в тарелочке вот здесь будет собираться воздух. Чтобы этого не было, я здесь сделал две вот такие красивые, два красивых отверстия. Как сделать отверстие, в тарелке, в банке или в любой посуде, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Конечно же, я пошутил. Эти блюдечки были из-под подставок и здесь отверстия уже были. Но все-таки, как сделать отверстие, ссылочка рабочая. Смотрите. И теперь все это заливаю хорошим, вкусным бульоном. Чтобы долма не всплывала, я ставлю сверху на тарелочку груз. Вот такой бокал с водичкой. Долма в бульончике уже почти закипела. И пока она будет вариться минут 25-30, ровно столько, сколько нужно времени, чтобы приготовился рис, я с удовольствием сделаю очень вкусный соус для долмы. Для этого обычно используется какой-нибудь молочно-кислый продукт, йогурт, мацони, еще что-то, у каждой нации свои предпочтения. Я взял вот такой хороший густой йогурт, сейчас я сюда добавляю мелко рубленую петрушку и кинзу, а также зубчик чеснока. В обычном соусе для долмы обычно не добавляют зелень, но я люблю очень сильно зелень, поэтому я ее с удовольствием сюда добавляю. петрушечка кинза и конечно же хороший вкусный йогурт и аромат костра зачем мне та долма соус и так хорош прошло 30 минут я уже полностью достал все угли в очаге долма уже почти не дышит и теперь должно произойти чудо я этот секрет посмотрел у Сталика. Когда долма уже полностью сварилась, еще пройдет минут 5-10, и вот большинство из вот этого красивого вкусного бульончика должно опять впитаться в долму. Сейчас я это и хочу проверить. Опа! Как это удобно! Как это удобно, когда вот так на ниточке порция долмы, я ее поднимаю, и они все здесь, ничего не раскрылось и так легко достается аромат уже божественный все травки, чесночок, перчик, бульончик все слышно бульон настолько прозрачный хотя здесь был сырой фарш никакой пенки я не собирал все идеально, все чисто и все красиво долма в виноградных листьях уже готова очень прекрасный аромат настолько волнует я уже просто хочу попробовать а здесь у меня красное сухое вино из Лидии прошлого урожая я его сделал сам, очень вкусное М -м -м. настолько удивительный аромат соус Мягусенький листик. Фарш с травками. Соус. Объединение. И так удобно на веревочке. Снял. Маленькие, классные. Прямо из них сок капает. Че, че, очень вкусно настолько вкусно что вы должны это сами попробовать долма классная